Всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу показать рассказать о новом инвестиционном проекте который стартанул буквально неделю назад называется он TRX.biz здесь при регистрации мы получаем бонус 800 TRX и при пополнении депозита от 5 TRX мы будем здесь зарабатывать 5% в день я уже промониторил на YouTube, посмотрел ну, примерно неделю назад данный проект запустился чтобы в нем зарабатывать, вам нужно пройти регистрацию. При регистрации вбиваем сюда номер телефона, пароль, подтверждаем пароль. Здесь у вас будет код пригласителя. Без кода пригласителя вы здесь не пройдете регистрацию. Далее нажимаем вот эти вот четыре циферки и ставим кнопочку, нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». После того, как вы попадаете в кабинет, вам здесь на баланс дают 800 TRX. Это бонусный депозит чтобы в нем чтобы вообще здесь зарабатывать вам нужно будет сделать обязательно здесь депозит на сайте присутствуют три языка английский португальский индонезийский если мы нажмем на колокольчик мы здесь почитаем все новости про данную компанию вот последнее обновление было двадцать год 7 14 12 часов дня но ну, на ю именно реклама началась ну, буквально 6 дней назад ну вот восемь дней ну, в принципе можно сюда заходить также вот я покажу похожие проекты я каждый день здесь вывожу прибыль и сегодня вот, я выводил вот, с одного проекта полтора ты со второго 9 11 3 11 7 125, 6, 1 25 613 70 п каждый день вывожу и хочу зайти еще в новый проект и в нем зарабатывать партнерская программа здесь на первом уровне вы будете зарабатывать 10 процентов на втором уровне вы будете зарабатывать 6 и на третьем 3 процента и минимальная инвестиция здесь 5 trx итак друзья давайте пройдемся еще по кабинету кнопочка домашняя страница трейдинг куда вам нужно будет заходить ежедневно чтобы снимать здесь прибыль потом вкладывать деньги также здесь есть инвестиционные проекты. На данный момент я их сейчас не рассматриваю, но если вам интересно, вы можете здесь посмотреть. Здесь можно инвестировать на 3 дня, на 90 дней, на 180 и на 360 дней. Я здесь буду инвестировать как обычно, как я инвестирую. Потом кнопочка «Делиться». Здесь ваша будет партнерская ссылка. Копируйте, делитесь и будете зарабатывать партнерское вознаграждение. На первом уровне 10%. И мой аккаунт. Здесь будет ваша команда. Первый, второй, третий уровень. Далее. Список прибыли. Здесь будет ваша прибыль фиксироваться. Перевод на базовый. Здесь вы можете партнерские вознаграждение перевести на базовый аккаунт. И тем самым делать реинвесты и зарабатывать еще больше с данного проекта. Ну и разные уведомления. Также есть у данного хайп проекта телеграм-канал насчитывает он 8641 человек и 206 человек онлайн и чтобы нам зарабатывать нужно здесь сделать инвестицию я буду делать инвестицию на 100 trx нажимаю кнопочку депозит нажимаю сумма инвестиций и здесь нам нужно вот перевести сумму от 5 trx и выше Вот минимальная сумма инвестиций 5 trx Копируем вот этот вот адрес и пополняем. Сейчас друзья, я, друзья, пополню счет и продолжу данное видео. Итак, я продолжаю данное видео. Видим вот 100 TRX Processing. И после того, как вы пополнили счет в данный проект, заходим на ту же страницу, там, где вы копировали адрес. Нажимаем перезарядка завершена. И у вас на балансе здесь отобразится та сумма, которую вы сделали для депозита. Далее, чтобы в нем зарабатывать, вам нужно ежедневно заходить на данный сайт, заходить во вкладку «Трейдинг», нажимать «Посмотреть все», «Собрать здесь прибыль». Далее переходим на домашнюю страницу, нажимаем «Снять средства». Здесь выбираем кошелек основной. И со статой RX мы будем зарабатывать 3 TRX каждый день. Нажимаю сюда «3 TRX» тритрона нажимаю сюда нам нужно вставить адрес кошелька куда мы будем выводить и нажимаю подтверждать выплаты здесь приходят инстантом вот так выплату я сделал видите с баланса списалась 3 trx сейчас я перейду на свою биржу бинанс и проверю на платежность данный хайп проект обновляю страничку Итак, я продолжаю данное видео. Не совсем выплата здесь инстантом. Примерно нужно подождать будет 5 минут. И вот она выплата 3 TRX. Ну, если мы здесь вот напишем, здесь написано 24-часовой вывод. Ну, я ждал примерно 5 минут, не больше. Также, если мы зайдем на вкладочку «Мой», Увидим вот здесь список прибыли. Вот 100 TRX, который я сделал. И минус 3 TRX, которые я вывел. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, я ссылку оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков. Хорошего всем дня. И всем пока.